Здравствуйте, друзья! Продолжаем вещание и сейчас отправляемся в гости к Ледоколу, к человеку и Ледоколу Марку Анатольевичу Соркину, с которым поговорим о том, куда же вступил мир, что это за субстанция и сможет ли он из этого болота выбраться не сухим, но хотя бы живым. Просто почему? Потому что вот всегда накануне большой войны сидят взрослые люди и решают, кого мы уничтожим, кого, за счет кого мы восстановим свою экономику кого будем грабить в этот раз. Дональд Трамп э, с аппетитом смотрит на Иран, думает, что вот если он сейчас мочканет Иран, то все у него может быть, будет хорошо, и он еще на 4 года вернется в овальный кабинет. Э, другие страны, каждый рассчитывает сам на себя, ну, та же Меркель, которую трясло от присутствия э, рядом с ней э, шоумена Владимира Зеленского, ну и так по мелочам, в том числе и мы с вами тоже не понимаем, куда мы идем, чего мы хотим, а наши министры некоторые говорят, ну вот э, сами мы не местные, знать мы не знаем, но мы будем и дальше делать вид, что очень стараемся. А почему никто не старается, ни американские, ни европейские, ни российские ученые и экономисты, вот об этом мы и поговорим. Марк Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Ну ваша позиция, вы стоите на рельсах коммунизма, все это здорово, все это понятно. Но вот э, давайте все-таки, э, прежде чем будем говорить о экономике будущего и об устройстве мира будущего, давайте одни сегодняшним. Реально же угроза стоит, что Трамп э, хочет локально наказать Иран, кому-то показать Кузькину мать, просто долбануть ракетами по какому-то объекту, который он называет э, на территории Ирана ядерным. И что тогда? Ведь может так произойти, что цепная реакция случится? Да все может произойти. Другое дело, я думаю, что не решится Трамп даже на ракетный обстрел. Вы обратите внимание, у него ни одного внешнеполитического успеха. КНДР – облом. Венесуэла – облом. Попытки надавить на Китай – облом. Попытка надавить на Россию – облом. Ведь для того, чтобы э, Иран подогнуть под себя, его надо оккупировать. А чем? Можно, конечно, из-за пустого ракеты кидать. Но, извините меня, это вряд ли подействует на Иран. С, эта цивилизация с тысячелетней историей она переживала взлеты и падения. У нее свой менталитет, и здесь э, с этим ничего не сделаешь. Извините меня, попытка э, захватить Ирак э, привела только к одному, что теперь думают, а как туда быстр оттуда быстрее убежать? И в результате Ирак покупает газ у Ирана. Вынуждены были пойти на американцев с крепязом, потому что, ну а что делать? Это самое, э, если бы не Россия, не справились бы с... Исламским государством, рак релеванта, ИГИЛ, так называемый, запрещенным в нашей стране. Вы понимаете, в чем дело? По сути, ведь пришел тупик цивилизации, основанной на частной собственности. Ведь когда-то единственный метод для решения вопросов был один. Если в сухом остатке отбейся от сильного, а грабь слабого. На этом держали все общества э, с частной собственностью на средства производства. Неважно, это рабовладельское, феодальное или буржуазное. Но пришел момент, когда рынки сбыта уже никого не интересуют. Весь мир открыт. Пожалуйста, торгуй. Пришло время брать под контроль ресурсы. А вот здесь, извините меня, ресурсы так просто не даются. Вроде громишь какую-то страну, там начинается партизанская война, и ты этими ресурсами все равно пользоваться не можешь. Какой смысл в технологиях? Ну, технологический уровень мира где-то сравнялся. Отдельные прорывы, они, будем говорить, не революционные, они не меняют суть мира, поскольку все равно продукт, изготовленный на базе той или иной технологии, принадлежит частному лицу. А частному лицу нет. От дела до интересов народа или государства его интересует карман, собственно. Поэтому здесь прорывов не ожидать. Но для того, чтобы изготовить продукт на базе новых технологий, нужно сырье, нужны рабочие руки. А где их взять? И вот сейчас как раз, я, собственно говоря, и буржуазно-экономическая формация подошла к тому пределу когда ей уже э, некуда расти и некуда развиваться. Потому что частный интерес вступил в полное противоречие с интересами трудящихся. Они требуют свою долю, говорят, мы честно работаем, мы живем в благополучной стране. Почему мы плохо живем? Почему у кого-то, э, как говорится, от жира щеки лопаются, понимаешь? А мы... Сводим концы с концами. Ведь, смотрите, после Второй мировой войны, в противовес идеи социализма, выданную идею, идею потребления. И сначала потребляйте сколько хотите. Работайте и потребляйте. Потом потребляйте э, в кредит. Опять э, закончилось. Теперь берите кредит на кредит и снова потребляйте. То есть уже э, простое печатание э, денежных знаков, оно результатов не дает. Все, весь вопрос опять-таки в ресурсах, а где их взять. И вот сейчас мы и видим вот эту систему, что она по подошла к своему финишу. Не случайно, как я уже говорил, Китай заявил, что все, хватит нам этих капиталистических игр, мы переходим к строительству коммунизма. Отменяем итоги приватизации. 6 тысяч арестованных, замеченных, как говорится, в, обвиненных в, в махинациях на приватизации. То есть практически весь тот слой, который когда-то пошел за Дэн Сиампином, поднялся, он сейчас пущен под нож. Китай понял, что по сути дела, если оценить позицию Китая на переговорах с той же Америкой, что мы увидим? Китай выдвигает те самые либеральные ценности, либерального глоб глобализма. Открытые рынки, свобода торговли, беспрепятственное прохождение товаров, а, -а, -а Трамп выступает с позиции империализма. Таможенные пошлины, дисбаланс в торговой сфере, его надо ликвидировать, с помощью различных барьеров, с помощью э, увеличения тарифов и так далее и тому подобное. То есть, <coughs> Китай попытался идти по пути того самого либерального глобализма, о котором мы говорим. Добился на этом деле успеха. У него было достаточно большое еще традиционное общество. <coughs> а Америка не выдержала соревнования с этим делом. И китайцы, кстати, это поняли. Не случайно, как я уже говорил, они отказались от капитализма, в принципе. Поэтому вот здесь Иран, возможно, была бы последняя попытка, но а кого американцы пошлют воевать в Иран? Саудитов? Так они не знают, что с Йеменом делать. Как из Йемена ноги них? Кого? Турцию? Турция не хочет связываться с Ираном, между ними стоит подушка из курдов И как это повернется? Кому курды ударят спину? Ну, извините. Трудно сказать. Это самое... Кого еще? Иорданию. но Иордания воевать не будет. Ни тот у нее раскладцы Поэтому все эти прыжки вокруг Ирана, это всего лишь попытка, как говорится, на будущих переговорах приобрести побольше аргументов. Но это уже опять-таки не играет. Не сыграло с Китаем, не сыграет и с Ираном. Вы понимаете, когда-то в 90-е годы, э, ну, будем говорить, экономическая структура мира представляла собой большой круг. Я не побоюсь этого слова, америка -центричный. Сейчас от этого круга отделилось еще два серьезных. Круг. Они еще связаны между собой, той же системой СВИФ. Но Европа все громче и громче заявляет о своих интересах. Она формирует свое европейское экономическое пространство. Формируется, усиленно формируется Китай, центричное экономическое пространство. Они еще как-то могут между собой связаны. Но эта ниточка, это вот, знаете, как кусок теста отдираешь от общего, так сказать, большого куска. Оно вроде тянется, тянется, но приходит момент, оно рвется. И вот сейчас мы видим как раз, вот сейчас будет у нас в Осаке встреча. И я думаю, что как раз это будет главная тема там разговора о том, как все-таки дальше-то жить. Если действовать по-американски, правило то, что нужно нам сейчас в этот момент, а то, что нам не нужно, это вне правил. — Марк Анатольевич, ну, смотрите, как получается. Во-первых, рынки сбыта контролируются, не все так просто. Вот украинцы захотели уйти с российского рынка и получить доступ к европейскому. Им руку по локоть показали, согнутую и так вот вверх поднятую, как на рекламе. Помните, западные женщины красиво показывают. Потом американцы по поводу этих рынков нас пытаются мочить с «Северным потоком-2». С другой стороны... Природные ресурсы, опять-таки Россия это вода прежде всего, уже потом энергоносители. Аппетиты у них никогда э, не пройдут на российские недра. Мы видим, как пытаются сейчас раскачать правыми, левыми, троцкистами, монархистами, э, либерашками, навольняшками. В общем, всеми силами Россию шатают, аж трясут. Ну и чиновники наши помогают, у которых майна богато, как говорят украинцы, с той стороны добра и зла и эти люди, как и украинские чиновники времен Януковича, сидят и чешут репу. Нам за Путина и за Россию быть, или за кубышку свою, которая в Лондоне, на Майами, или еще где-то. То есть на Россию идет сумасшедшая атака со всех сторон. И вот в этой ситуации очень странно посмотреть на наших людей. Ведь вы сами сказали, общество потребителей воспитано. Это не пролетариат в том понятии, в котором даже мы с вами в прошлый раз обсуждали. Это просто пожиратели кредитов, продуктов, товаров, обновлений. И вот с этими людьми они еще на Майдан выйдут, а за Родину, за Отечество... Пахать, трудиться просто так не будут. Вот для и наших вот этих желудочков, и западных, прежде чем они начнут менять систему, прежде чем они начнут пахать по-настоящему, должно случиться какое-то потрясение. Они должны быть не свергнуты туда, где сейчас половина украинцев живет, и только после этого, и то не факт, они опять станут павками-корчагинами, которые готовы будут за тарелку супа и за веру в будущее, пахать по 12 часов в день. Видите ли, Сергей, вот тут как раз всеобщее заблуждение в этом плане. Наличие потребленцев велико. Но вот я уже 7 лет занимаюсь строительством коммунистической партии. Должен сказать, что определенные успехи я в этом добился. Во многих регионах Российской Федерации есть отделение Союза коммунистов. И вы знаете, вот когда наши люди выходят беседовать на улице с людьми, вот разговаривать с ними на массу каких-то мероприятиях, на митингах, на праздниках, просто на выходном дне. И вот люди отвечают просто, что вы посмотрите, ведь я же получил образование, я готов работать, но мне работу не дают. Раз у меня нет нормальной работы, у меня нет возможности иметь жилье. Раз у меня нет возможности иметь жилье, я не могу создать семью. Простите меня, почему меня в это все окунули? Здесь уже не вопросы потребления. И вот эти настроения все больше и больше увеличиваются. Наши, так сказать, рукопожатные господа удивляются. А чем вызван интерес людей, например, к Сталину? А по, по одной простой причине. Вы поймите, они могут ничего не читать, они могут ничего не смотреть. Но видят, что его бабушка живет в квартире. И он спрашивает, бабушка, а сколько ты платила за то, что сыночек? Ну, внучек мой родной или внучечка. И я ее даром получил от а государства. А сколько ты ждала там или как? Да я, говорит, на работе на заводе за два года квартиру. И вот тут встает, понимаете, то, что называется когнитивный диссонанс в голове. Как-то так. Нам же говорили, что социализм, это там, то все уравнил, ука, пятое, десятое, все там работают за кусок хлеба, за это самое там палочку за трудодень. А он у бабушки квартира. И она в голову не берет. Она ее получила бесплатно. А потом смотрят э, фотографии той же бабушки. Вот, пришли. Она показывает, смотри, сынок, это я отдыхаю в Сочи. А вот это я отдыхаю в Крыму. А вот это я в туристической поездке по Золотому кольцу. Бабушка, сколько же это стоило? Откуда у тебя были деньги на все это? говорит, сыночек, а за меня профсоюз платил. Я платила десятую часть от того, что это стоило. Понимаете, вот это действует намного лучше, чем все вопли о потреблении. Да, вопрос заключается в чем? Ну, что человеку можно легко, как говорится, обмануть лапшой и ротом, да? Вот, ешь, и все у тебя будет замечательно. Но человек-то потому и человек, что он мыслит. И человек, потому и человек, иначе бы человеческая цивилизация не развивалась, что он постоянно не удовлетворен жизнью своей. Он стремится ее улучшить, он стремится работать для этого. И вот здесь вступает в силу уже совершенно иной закон. Когда человеку объясняют, парень, да ты не можешь жить потому, что итогами твоего труда пользуются паразиты. Что-то тебе отдают 10% от твоего труда, а остальное идет чей-то карман. И вот здесь отсюда и начинается вся э, борьба. Вы поймите правильно, единственный выход для любого государства быть прочным, сильным, это обеспечить достойной жизнью подавляющее большинство своего населения. Вот тогда это государство непобедимо. Даже если у него будут военные поражения, народ подымется и будет драться за ту жизнь, которую он жил. А если, извините меня, ему лишь бы, как говорится, все равно. Вот, как писал когда-то Маяковский, жена, квартира еще счет текущий. Вот это отечество, раз текущий, да? Но, к счастью, подавляющее большинство людей, мыслит-то иначе. И не случайно сейчас находится все это так называемое, простите меня за нецензурное выражение, экспертное сообщество в панике. А что делать? Они чувствуют, что подходит-то конец. Что не может ни одно средство массовой информации переключать пустой холодильник. Удовлетворить спрос человека на достойную жизнь, на развитие, на то, чтобы он мог создать свободную семью, чтобы он мог вырастить своих детей, чтобы у него была возможность лечиться, учиться, отдыхать после работы, чтобы, наконец, была работа, которая утверждает его жизненным потребностям, его, извините меня, интеллектуальной составляющей. Вот о чем идет речь. И этот процесс, он идет, может быть, медленнее, чем нам хочется, но... <свят> марк анатольевич но ну я вот представьте себе что я либерал который с вами спорит в программе к барьеру например да и говорю подождите но мы же в девяносто первом году или даже раньше захотели как в америке нам же показывали витрину америки как там здорово а потом мы узнали сколько процентов людей там живет э, в этих передвижных э, домиках машинках э, в каких-то э, вообще условиях нечеловеческих сколько безработных сколько наркоманов проституток как трудно жить американцам но э, я вам отвечаю как либерал так почему же вы э, про наших граждан думаете так хорошо что они обязательно э, сделают вот э, мягкую там какую-то революцию и вернут советский строй а про американцев думаете так плохо ведь они десятилетиями в этом живут они 50 лет назад только э, для себя решили что негр это не скотина а тоже человек как бы человек и долго к этому к шли и все-таки пришли. То есть вот американцы живут в этом скотстве, где расслоение общества побольше нашего десятилетиями, и их это устраивает. Я не вижу, чтобы американцы хотели изменить государственный строй и построить социализм по сталинскому, по ленинскому или по какому-то другому принципу. Видите ли, в чем дело? Тут есть данные любопытные статистики. 43% молодого населения Америки высказалось за социализм. Не случайно сейчас очень сильно выскочил такой деятель, как Берни Сандерс. Правда, у него слова, как у Горбачева, демократический, и так далее и тому подобное. Ведь, по сути дела, что такое менталитет американцев? Туда, в Америку, 250 лет назад, приехали люди, которые в своих странах не могли достойно жить по разным причинам. Они создали каждый свое маленькое государство. И ведь если мы с вами переведем в дословно транскрипцию э, английскую United States of America, мы услышим объединенные государства Америки. Государства. Это было 13 маленьких государств, которые объединились в некую конфедерацию, создали некую конфедеративную конституцию, и которые каждый из этих, ну, будем говорить, штатов, имел и свое правительство, и свои законы, и даже свою армию. И не случайно Линкольн сказал однажды, если для того, чтобы сохранить государство, надо поломать конституцию, я это сделаю. А вот Россия, ее народ всегда спасался за счет сильного государства, за счет объединения вокруг сильного государства. Америка внешних врагов не имела никогда. Ну, с Англией она разобралась. Все-таки Атлантический океан – это э, достаточное расстояние больших армий Постоянно не будешь перекидывать, нет возможности Индейцы, ну, это несерьезно. Даже государству не нужно было, чтобы справиться с индейцами, которые не знали огнестрельного оружия, да? Поэтому оно и выдвинуло вперед индивидуальность Поэтому там и государство не берет на себя никакие функции. Оно говорит, а я ничего не должен за тебя решать. Это твои проблемы. Я разрешаю тебе носить оружие. Я уже что ты решал свои проблемы. Живешь ты э, в достатке, молодец, нет твоих проблемы. Понимаете, в чем дело? А наше государство, э, наша страна, вернее, государств, у нас было много на территории нашей страны. И я иногда, мне смешно слушать, как вот Россия победила там на Куликовом пое. Там победила Великое княжество Московское, а Великое княжество Лизанское было союзником УМАИ. чем побери. Что из них русский? Да, понимаете, в чем дело? А наша страна, вся ее история, весь ее менталитет складывался в том, что по одиночке пропадешь. Пропадешь. Просто. Ни хлеба не вырастешь, ни дом не сохранишь, ни семью не сохранишь. Тебя убьют, жену и детей угонят в рабство. И поэтому менталитет нашего народа складывался именно так вокруг единой центральной идеи. И вы обратите внимание, ведь по сути дела эта идея продолжалась во все времена. Как только от этой идеи отказывались, это был развал государства. От этой идеи когда-то ушли великие князья, кончилось это монгольским нашествием, когда каждая отдельно взятая князь, что решала свои проблемы, а другие смотрели со стороны. Так кончилось смутное время. Когда пришли поляки, а одни, понимаешь ли, удельники, пошли нас за поляка воевать, другие за литовцев, третий за шведов, четвертый, понимаешь, э, э, крутились вокруг одного лжи Дмитрия, другого лжи Дмитрия и так далее и тому подобное. И только, извините меня, когда на это дело восстал народ, пошел освобождать Москву, тогда это кончилось. Наконец, давайте мы с вами вспомним, опять-таки, историю прошлого века. Ведь практически Первая мировая война напрочь разрушила центростремительные силы, которые связывали единое российское государство. Украина отделилась еще при Временном правительстве, если кто-то не знает. Прибалтика была под немцами. Ханство Бухарские и потянулись кто к Ирану, кто к Турции, кто к Афганистану, точнее к англичанам, если уж быть точнее. Дальний Восток начал свои сепаратистские тенденции в игре с японцами. И не случайно пришлось большевикам организовывать Дальневосточную республику как буфер чтобы отгородиться от японцев, от их экспансии. Но квинтэссенция э, того самого русского менталитета, это как раз и был социализм. То есть то, что общинное житье, которое удержало Россию на протяжении тысяч лет. И вот посмотрите, Великая Отечественная война, она и показала, что да, не кто ты по национальности, но если ты себя осознаешь частью великого народа, советского народа, то ты не победил, несмотря на все временные неудачи, неуспехи и так далее и тому подобное. Вот почему сейчас, в девяносто первом году, и начиная с 85 -го года, били именно по все эти либералы, которых вы вроде бы сейчас пытаетесь представлять, они-то били по этому чувству. Они-то говорили о том, что все зависит от тебя. Мы живем в курятнике. Как говорится, кого-то топчи на кого-то на и так далее. Главное, твой личный успех. И что? И в результате мы пришли к тому, что теперь при этом слове 90% населения страны просто плюется. Хотя в демократии, извините меня, как власти народа ничего очень-то зазорного нет. Наоборот, может быть, это и самое правильное. Единственное, кто это как использует. Потому что это метод. А метод используют люди. Это как автомат Калашникова. Ему все равно, куда стрелять. Он стреляет туда, куда его руки направят. Которые его держат так и демократия. Поэтому, еще раз подчеркиваю, вот Россия чем уникальна, что она сложилась как общинная страна, что взаимовыручка и взаимопомощь между собой, это были непременные условия существования нашего народа. Похоже на этом деле, будем говорить, пожалуй, только иудеи. Вот они между собой, Взаимопомощь оказывают э, и поддержку сумасшедшую. Но их всегда губило и будет губить и дальше местечковое мышление. Вот то, что Шалам Алайхов называл косриловским мышлением. Ну, а Мы, Россия, не страна. Мы, как говорят наши умные люди, только притворяемся страной. Мы цивилизация. И вот наша цивилизация обречена либо участвовать в той страшной войне, которая уничтожит весь мир в битве цивилизаций, либо мы сохранимся и сохраним еще и весь остальной мир, просто потому что мы такие и есть. И вот этого бы очень хотелось, чтобы мы сохранили себя, сохранили остальных мир. Ну, а Насколько у нас хватит ума и спокойствия, не ввергнуть себя в пучину новой страшной кровавой гражданской войны? Э, об этом мы обязательно с вами побеседуем. Тем более тема нам с вами знакомая. Мы уже говорили о том, что такое революция и как э, проводится. Возможно ли революции без гражданских войн, без потрясений для экономики, для к экономики каждой семьи, для каждого человека? Нет, вот, для этого надо одно про одно простое решение. Надо просто убирать паразитное звено под названием буржуазия. Людей, которых интересует только, простите за тавтологию, их личный интерес, их прибыль. Как только они убраны из системы производства, как только у них средства производства отняли, все, с этого момента все станет на свои места. Ведь гражданская война в России невозможна была без влияния извне. А сегодня, извините, наличие ракетно-ядерного щита позволяет этого, как говорится, влияние изме не допустить. Только и всего. Марк Анатольевич, показывает мне, коллеги, время мы уже исчерпали. Спасибо вам огромнейшее и, надеюсь, до очень и очень скорой встречи поговорим обязательно. Всего доброго, до свидания. До свидания. Итак, дорогие друзья, это была программа на самом деле и Марк Анатольевич Соркин человек и Ледокол. Я никогда не буду переубеждать его, он человек опытный и мудрый. но а вас я переубеждать тем паче не собираюсь. У каждого есть свой жизненный опыт и видение того будущего, которое вы хотите своему отечеству. Ну буду надеяться на то, что нам с вами всем вместе придется, как говорил Горбачев, прийти к консенсусу и решить вопрос редкому мерком, чтобы не пришлось опять брать в руки шашку и не звучали слова группы любэ «Русские рубят русских». Всего вам доброго. До свидания.